не мне мне пойду покушать. Мое а, от луки еще больше, чем было. <coughs> Бешеный кот. Ешь, корола. Так, все камни чудес ну, туда. Сейчас надо выйти на разведку. Только надо из полки достать мои камни чудес. Так, вот мои камни чудес. Привет, вот. Так, мне нужно. Что тут дверь открыта, мою Я тут еще открыта. Да Йоу! Ё... Порасоте упал. Я, я, я такой, сегодня что-то не уклюжи, так спать хочется. Пойду, пойду кофика себе нарю. Открой дверь. Какой проблем вообще? Ладно, О. Ладно. пойду-ка я на патруль... Ой, то есть, пойду-ка я посмотрю, нет ли суперзлодеев, а то я что-то... Слушай на мне, может, ты дверь откроешь? Ладно, нужно будет... Ой, а ты кто? Давайте да, делаем. уж токсиков на здесь не хватало. Все. Да, все. да, и токсик. и токсик. Да, и токсик, и токсик, и токсик, и токсик, и токсик, и токсик, и токсик, то, что мне показалось, то, что там показалось Ну вообще зачем я вошел на патрон, когда злодеев вроде это как... Это нет ты ли? это... злодеев? Вроде как... Злодеев вроде как вообще нету. о привет Ой, ушел, ну ладно. Вот <coughs> злодеев звериницы, я не понял. Ты звериница, я... я... О, суперкот, да. привет! Да, я чудо были, я тут ужасный жук. О, прикольно. Да я вообще ни капельки нет. Ой, А это что за клоун? Ё-моё, ты что такой? У меня 4 минуты до трансформации. Похоже, он это рекламирует клоуна, но я думал, он не выйдет другой части. ладно. Я тоже не думал. Что это за такой у вас маскарадный костюм? Я этот дом одному человеку. Так, фиг, фиг. Теперь это... Ну ты ч ⁇ Не мешай мне тут дом подписывать. Mm. Все, это теперь не мой дом. Так, я сейчас, Димит, расскажу. Сма... Дом другого человека. Мне кажется, так, он сейчас будет больше. А тебя время теперь? Отфигай. Да, да хочешь пока. Ты подожди, ты саккуматизирован или ты кино рекламируешь? Это большой а ну, кино. Ты... А, ты кино? Да. А давай... Иди сюда. Нет. Иди к своему кино. А что ты тут всех людей пугаешь? Я рекламирую. дома будешь рекламировать. А что ты так высоко прыгаешь? Да, просто ботинки прыгкоходы для кино так. Ладно. Не рвемся. Дожди. Мне, я сейчас проверю. Я сейчас использую камень клевера и проверю. Что за камень клевера? Камень клевера. Камень. Как как, как, как как камень камень клевера? Я потерял Я потерял камень клевера Не плачу, успокойся слишком Ну все черномор черномор черномор Откуда не вывер Павлина? Откуда не выверлится а что за тут зверинец Я не понимаю Да тих не ты так вам лучше все бежать. Где камень клевера? Э, всё. Да, ты, может, ты его забыл? Где может... Да нет, он был со мной. Может, ты кому-то отдал его и забыл... <сíck> Да, <сíck> серьезно, ты думаешь, меня, меня даже, я даже в трезвом виде никому, не в трезвом виде никому не дам камень клевера. Это самый могущественный камень чудес. Я только нашел камень розы, и уже потерял камень клевера. Это ужасно. Возможно, ты... а? Это ужасно, ты безответственно. Да, ты Талисман а -а -а. удачи! И И нафиг шарики, давай отпинаем его. Может его попробовать в ямку? Он может меняться в размерах. Давай в ямку. <т Guerin> Не хватало только злодеев нам здесь. <рис> <thieves> кот, кот, мне нужен твой талисман. Ой, мой, мой. Иди сюда, смотри какая ямка. Кот, мне нужен твой талисман. Куда-нибудь иди перевоплотись. У меня есть идея, как с ним справиться. Но а для этой его... идеи... Я... Ой, а как ты... Не переживай, твое личность мне нельзя знать. Поэтому попроси плага перевернуть тебе, перенести тебе Камень Чудес. Перевернуть меня? Принести. Так, ты что талисман а там течет? Так, какой же камень чудес То. мне выбрать? Так, плак отнес. <плесу> так, ладно. Этот лонг. Отнесешь это, ты же знаешь личность владельца камня чудес чудеса катануара? Отнесешь это... Отнесешь это ему. Э -э плак ты принес? Да, подарочек. Быстрее плак. Так, молодец. Ладно. Так, тики, да трансформация. Плак, придется нам приготовиться, потому что мне нужно. Тики. А... Тики, плак. Блин, плак. ты хочешь кушать? Да, подкрепись. ё-моё Ой ⁇ Ой-ой. Ты все видел, да? Ну ладно, на пороже. Тики, плак, объедините. А, приветик, пупсик Ого. так до свидания так, я мог. На меня это не работает. Ты видишь то, что я беден ко мне чудес? Приветик. Ой, приветик. Мне надо бежать на ярмарку Распродажа. Так никто не смеет э, указывать багу -нуару. А ну что смею. ж даже ты не смеешь? Надеюсь, блин, а, чтобы кто-то надеюсь, кто-то найдет камень клевера. Я Где надеюсь, он? это будет хорошим. Привет, клоун. Тебе так не идет этот костюм. Приветик. Привет. Клоун, знаешь, ты выглядишь настолько упорото, что я скажу супер шанс! Ой, ешка сначала... рола, это что И такое? Мне выпал какой-то кружочек. Что это за кружочек? Какой-то попыт. Всегда так да, всегда М -м -дра дракончик Что? я не понимаю мой план не полный как будто не хватает какого-то персонажа Я не знаю кого как будто кто-то не хватает ладно да. разберусь а вот и не хватает клоун, ты, клоун, ты, клоун. ты клоун клоун лузер, лузер. кого-то не хватает моей прекрасной к... картине у тебя фейковый, у тебя фейковый нос не хватает в моей квартире. Картине. Мне придется отозвать супер шанс. У тебя шанс бесполезен. Супер шанс просто нафиг бесполезен, если нету какого-то супергероя. тут четыре. Тут четыре. Как пупси Пупсик, привет. Нет. Кого не хватает в моей картине? Ладно, я отзову. <звёздные> да, не хватает его. Беги сюда, плевать, я потом с тобой разберусь. Используй силу, используй силу. Мне нужно, Нет. чтобы ты его увеличил. Ну, свою. Так, немножечко так О. и. Еще больше сделаю его, чтобы он был больше. Ой, Нет. Я не сдамся. А теперь ведите его к воде. Хорошо. Правда, если что, думаю... Так, если что, Клевер сделает, чтобы его он нас не слышал. К воде его быстрее. Вижу. Теперь мой, мой супер шанс. Я знаю, где сидит Акума. Дракон! Используй дракона воздуха и, и сними с его, пугови... сними его пуговицу. Там будет под пуговицей талисман. Дракона воды вол... молнии. Ой, не молнии. Воздуха. Используй дракона воздуха или дракона воды. Смотри, а у меня есть шарик. Шарик? Mm -hmm. Вот, давай, шарик. Оп. Держи, шарик. Ну быстрее, я. Я И как ты его взял? Ну, ладно, ладно. Главное, что не сует, главное, что сработал. Ой, ой, смотри, вот, вот. Я вижу его. Я его Я его тоже вижу, представляешь. Давай закрой его. Надо парня освободить. Катаклизм. Катаклизм. Пора выходить. Тибагон. Так, клевер. Так, у меня осталось пар... У меня вообще нету теперь. Тибагон. А мне кажется, или я что-то. Да. да, чудесный мульти бальти -ба Все. Получилось, дракон, я попрошу плакать вернуть к тебе Камень Через. Хорошо, тогда он. Стой! Эм... А... Где камень павлина? Ты его забрал? Ну, я его тебе как павлина? ты мне его кинул? Мне никто не кинул какой... Я кинул его! ой ой Я взял, кинул, а когда ты стоял на воде. Хирую, руки, а его... У тебя камень -паллина? Ой. Ладно, отдай мне его. Что? Отдай его мне. Да уж. Я его драконом... Так, я сейчас заберу у тебя. Все, камень у меня теперь. Ла-ля-ля, все прекрасно. Все прекрасно. Так, Клевер, мы с тобой еще поговорим. Просто мне нужно разделить камень чудес. Ладненько.